Секрет, что Казанский федеральный проводит огромную работу по программе повышения конкурентоспособности, и рейтинги в этом вопросе играют значительную роль. Недавно стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов по версии портала WebMetrics. В последний год мы прибавили почти 500 позиций в рейтинге. То есть, если в прошлом году мы были 1489 в конце июля, то причем с отрицательной динамикой. то вот после последнего обновления в июле мы уже 1048 в мире. Ну Задача первоначальная стоит попасть в топ-1000, а потом уже дальше развиваться. В принципе, мы нагнали наших партнеров, наших коллег по программе 510. На одну позицию мы только отстаем от Санкт-Петербургского политехнического университета. там Недалеко Томск, недалеко Уральский федеральный университет. С учетом того, что там год назад ну, мы отставали 300-400 позиций. КФУ идет в правильном направлении. Есть цель, есть действие, а значит будет и положительный результат. Аделия Валеева, Руслан Разаев, Универньюз.